В сегодняшнем ролике я хотел бы простыми доходчивыми словами объяснить, почему же неизбежны глобальные изменения. Многие люди не верят, многие люди пишут, что мы этого не видим, мы этого не замечаем, все это ерунда. Ну, естественно, штыки воспринимают сведения Ирины Пелеховой, которая пытается просветить людей. Я долго думал, что же мешает И пришел к такому выводу, что многие не понимают Что же такое было для нас, для русов Ночь Сварога, галактическая ночь И что наступило сейчас, когда наступил рассвет Сварога Ну, объяснить я попытаюсь вам простыми словами Потому что об этом много говорил великий иерарх Николай Левашов об этом немерено сказано в интернете, немерено информации Но все они выложены таким языком, который, ну, скажем так, не каждый может понять И это нетрудно объяснить, почему Ну, потому что наш мозг, вот за эту ночь сварога, стал работать всего на 3% Вот представьте себе, да, у вас мозг и только 3% его работает. Но по окончанию ночи Сварога у кого-то он начал работать. На 6, на 7, на 10. Есть люди, у которых уже на 50, на 60 работает. Но суть дела даже не в этом. В любом случае люди должны просыпаться и понимать, что же происходит. И что произошло ранее. Ну, у меня тут много подписчиков, которые придерживаются другой версии, индийской... Вы знаете, я русский человек, я Рус. Поэтому я придерживаюсь славяно арийских вет. Так вот, своими словами я вам так объясню, что превращение нашей галактики, наша Мидгард-Земля, ну, Мидгард-Земля это название такое, дали наши предки. Потому что все мы пришли на Землю с других планет. Именно мы, русы, первые пришли, и Земля была наша вся, по всей территории. «Всея Руси» — это не просто так название. Это земля «Всея Руси». Почему нас называют «Раша»? Это раса. Раса. Есть два определения. Раса белый, чистый и род асов. Кто такие были асы? Это наши предки. Это наши боги предки, которые достигли высочайших эволюционных ступеней, которые могли управлять Землей. Так вот, что же происходило, когда наступали ночи сворога? При вращении нашей галактики Земля периодически попадала вот в такие мертвые зоны, создающие отрицательный эволюционный перекос, перекос в развитии эволюционного человека, в его духовном развитии. Время прохождений через подобные пространства, зоны с отрицательным эволюционным перекосом составляли от несколько сотен лет до нескольких тысяч лет. Наши предки называли эти прохождения Мидгар-Земли через вот эти пространственные зоны ночами Сварога. Что же произошло в последней ночи Сварога? Последняя была самая из тяжелых ночей Сварога. Эта ночь окутала землю на семь кругов жизни. Помните, круг жизни славян 144 года. Я уже в прошлых роликах говорил, что люди жили по два, по три, по четыре, по пять кругов и более. Так вот, последняя ночь Сварога длилась тысяча лет. То есть началась она с лета 6496 года года по нашему славянскому календарю то есть по современному 988 года нашей эры и по лето 7504 то есть по нашему календарю 95 96 год но 95 96 год это просто такое, как бы я бы назвал техническое окончание на самом деле это самое самое тяжелое время но почему же это самое тяжелое время? А потому что на границах между окончанием ночи сварога и началом расцвета сварога деформируются ментальные и астральные тела. Вот именно в этот момент пытаются темные завладеть вашей душой. И многие не могут противостоять. Именно этим и объясняется продажность многих русов, которые продали свою душу. Именно в такой момент обостряются все неизменные чувства человека. Жадность, алчность, стяжательство, разврат, ну и так далее, и тому подобное. Вот откуда взялись продажные полицейские, продажные судьи, Продажные прокуроры, продажные приставы, продажные депутаты, продажные чиновники, желающие за счет своего народа набить свой карман как можно больше. Честь и совесть у них. Заменили деньги. Они забыли, что все, что мы наживаем на этой земле и принадлежит земле, а не им. Все вышесказанное равно относится и к деятелям искусства и культуры. Лишь немногие деятели остались верны своему народу. И мы таковых с вами знаем и гордимся ими. Один из них наш, всеми любимый Миша Ефремов. Но многие поменяли любовь народа, высокое искусство, его силу на обычное бабло. Посмотрите на нашу эстраду, посмотрите на наших актеров. Мне даже не хочется про них говорить. Продали свой дух, все продали. Продали свое тело и служат сатанистам за деньги, за власть. Многие из них прошли обряд расчеловечивания. Об этом сказано у Ирины Пелеховой. Я не буду на этом заострять ваше внимание, но это уже не люди. Понимаете, нелюди Самое страшное, когда Свои предают своих Свой род Свой народ Ну да ладно об этом Далее Теперь об окончании Реальное физическое Окончание Ночи Сварога Произошло в 12 году Но это не факт Это как бы сумерки Сумерки предрассветные то есть реальный рассвет Начался в 2020 году Вот сейчас И первые лучи галактического Солнца Падут скоро на Россию Почему на Россию? Вот, кстати Ирина об этом говорит Да, одно из названий еще России – Это Ра Сияющий Почему? Потому что Наши предки беспокоились о нас И в нашем народе Осталось такое понятие как совесть К сожалению, не у всех Даже я бы сказал далеко не у всех Ну, я уже объяснял, что это такое Это совместная весть с богами А боги были наши предки, то есть наши пращуры Поэтому у кого осталась совесть, это значит вас любят пращуры Они следят за вашей жизнью, они вас поддерживают они вас жалеют, они хотят вам хорошего. Тот же, кто ее потерял, это значит, что пращеры от вас отказались. Вы предали свой род, предали свой народ. И пращеры уже на вас поставили крест. Когда же начиналась Ночь Сварога, наши пращеры, предвидя возможность подобного развития событий, поместили в недра Мидгард-Земли источник жизни. Об этом сказано в славяно-арийских ведах. Этот источник жизни был предназначен служить тем противовесом отрицательного эволюционного перекоса, который возникал при попадании нашей Земли в области пространства с отрицательным для развития распределением первичных материй. То есть о нас заботились, о нас переживали. И именно благодаря вот этому источнику жизни, в нашем народе еще осталось такое понятие, как совесть Теперь о главном Почему впереди самые-самые глобальные изменения? Для того, чтобы это понять, давайте чуть-чуть вернемся снова в 988 год Начало этой ночи Сварога Вы помните, что именно на это время пришлось и крещение Руси вот только крестили Русь не в христианство, а в культ Осириса, Дионисий, он же Дионисий. И позже, позже гораздо, только в XII веке удачно иудеи поменяли культ Дионисия и на культ христианства. Ну и естественно, создав множество аврамических религий. Я не хочу обидеть никого. Но поверьте мне, что все эти религии это самое было мощное оружие паразитов за последние тысячи лет. Это страшнее атомной войны, страшнее всего, страшнее всех атомных бомб. Именно благодаря вот этим аврамическим религиям людей разбили, потому что каждый считает, что иноверец это враг, он неверный, неправильный и так далее и тому подобное. Каждый становится рабом. И, естественно, нас, русов, объявили язычниками. Хотя язычник – это чужой язык. То есть для нас, для русов, таким же образом и христиане, и другие религии были язычниками. Именно благодаря религии и сделали людей рабами Ведь что им пообещали Их вроде сделали свободными Но ты живи Совсем соглашайся Подставляй другую щеку Главное, что тебя ждет после смерти А после смерти тебя ждет рай Ну, мусульманам там еще Наобещали кучу девственниц и все прочее Я еще раз говорю Никого не хочу обидеть Верите, это ваше личное дело Но именно благодаря в кавычках, вот этим всем религиям Люди и стали рабами Так вот на этот период Ночи Сварога Наша земля и представляла Из себя ад Ну теперь мы можем Спокойно вернуться в наше время То есть Когда паразиты завладели В 1988 году Они правили все это время Но сейчас их время закончилось То есть наши боги Вернулись на землю, на Мидгард-Землю, наши пращуры. И они сейчас строят новый мир. Им было предложено покинуть нашу землю. И вся нелюдь покинула землю, остались только шестерки то есть их слуги-исполнители те, кто продался, продал свои души и все прочее. Многие из них уже поменяли свои взгляды и начали. Работать на светлые силы Но подавляющее большинство Пытаются отыграть Свои позиции Именно поэтому я и размещал Завещание Гравета Это реальный персонаж Реальный сатана Который находился на земле в своем аватаре Вот он Покинул нашу землю Застрелив свой земной аватар Именно для этого он дал завещание всем своим слугам. Но мы, как видим, слуги не торопятся помогать народу. Именно по этой причине Ирина Пелехова и объясняет. Она бьется за каждую душу. Почему она? Все пишут. Вот, судьи продажные сволочи. Мы русские люди, мы даем всем шанс. Всем шанс. У каждого есть шанс исправиться. Сделать действенные раскаяния. То есть, что такое действенное раскаяние? Вот ты украл у человека что-то, ты должен вернуть ему все это. Вернуть сполна, возместить все те убытки. И главное, именно покаяться в этом, душевно раскаяться. Понятное дело, что большинство из них не собирается этого делать и не будет делать. А многим уже и поздно, так как они прошли обряд расчеловечивания. Но, тем не менее, мы, русы, должны бороться за каждую душу. За каждую. Я стараюсь донести эту информацию как можно проще. Но все равно ее сложно понять, по какой причине. Для того, чтобы ее понять, надо было прослушать все предыдущие ролики. Потому что любая информация – это как отрава. То есть ее надо малыми дозами воспринимать. Так, чтобы она дошла до вас Если сразу Заглотить все То это как яд Это то же самое, как змеиный яд В больших дозах он смертелен А в малых дозах Это лечащее лекарство В любом случае Здравомыслящий человек Почему я всегда говорю Здравомыслие То есть Люди живут самомнением Само мнение, но это немножечко неправильная дорожка. Здравомыслие – это когда вы думаете не только своим умом, а думаете и своим духом, и душой. Я уже говорил, что в каждом из нас живет вечный дух. Дух содержит в себе память всех своих прошлых воплощений. И он в сотни, в тысячи, а может даже и в миллионы раз умнее вашего ума. Поэтому нужно всегда всю информацию воспринимать здравым мыслием. Я уже не раз говорил, что в ближайшее время на нас будет сваливаться такая информация, что у многих просто может снести крышу. Поэтому любую информацию надо дозированно принимать и обдумывать принимать и душой, и духом, и не только одним умом. Именно поэтому информация, выданная Ириной Пелиховой, так и воспринимается в штыки. А ведь она говорит правду. Я уже выкладывал ролики о том, что нас ждет в августе с рублем, что Россия не собирается поддерживать рубль. Об этом говорила Набиулина. Дело в том, что наше соглашение перестает работать. Российскую валюту в мире не будут воспринимать. И максимум до конца сентября русского рубля, российского, того рубля, в каком виде он существует сейчас, не будет. Это не валюта. Это грандиозная афера. Это признак рубля, но не рубль признак рубля или призрак рубля то же самое ирина объясняет про двухсотки и двухтысячные что они соответствуют коду японской иены и как раз на тот период когда печатались эти деньги помните и был шум о передаче курильских островов вы что считаете что это случайность я за всю свою жизнь понял одно что случайностей вообще на тысячу единиц, а есть одни закономерности. Теперь она говорит нам про конституцию, ту конституцию, в каком виде она существует сейчас. Если уметь ей пользоваться, то мы можем в судах доказывать все свои права, что мы по-прежнему являемся главным источником Управление в нашей стране Но наш народ привык как говорить Да, это все ерунда, они все сделают сами по-своему Но те, те, кто не рабы, кто это понимает, как пользоваться Конституцией Они умеют отстоять свои права Даже сейчас, когда у власти еще по-прежнему сатанисты И правильно она говорит о том, что мы Можем написать распоряжение и даже приказ тому же судье. Теперь давайте вернемся к золотому доллару. Что же здесь сказочного и что здесь удивительного? Любая валюта должна быть подкреплена золотом, золотым запасом. В противном случае это просто бумажка. Бумажек напечатано этих немеренно. И чем больше их печатает тем больше неприятных критических моментов в экономике возникают. Трамп же хочет обеспечить их золотым запасом. И здесь тоже нет ничего удивительного. Он должен согласовывать с нами, с русскими. Почему? Да потому что нам, по завещанию того же Граввета, принадлежит 85% всех богатств. Это деньги, которые наши предки, зарабатывали для нас и деньги эти принадлежат нам союзу славянских суверенных родов что здесь в этом удивительного что в этом непонятного я не понимаю постарайтесь это понять постарайтесь почитайте завещание гравета послушайте что у меня сказано почитайте госакты кто желает вникнуть в это нет, вы не подумайте, что такая добрая королева и что такой добрый гравет. Они совсем не добрые. Но они выполняют то, что им предначертано. Они поставлены в такие рамки, в такие условия, что они вынуждены именно нам отдать вот эти 85%, чтобы доказать свою честь. Вот и все. Тут очень все ясно и понятно. И не потому, что люди считают, что вот какая она добрая решила. Нет. Это выполнение своих договорных обязательств с высшими силами. Это подтверждение своей чести. Трамп на стороне светлых сил. Кто это не понимает, но это же очевидно. Трамп арестовывает. Самые-самые богатые семьи мира. Те семьи, которые тысячелетиями правили миром. Тысячелетиями, подумайте. Трамп хочет упразднить все банки. Что такое частные коммерческие банки? Это паразиты в Кубе, которые высасывают из вас, из ваших детей, из внуков самые жизненные энергии. Люди на них пашут, это паразиты, которые ничего не делают и а паразитируют на теле всего мира. Это паразиты, которые хуже вшей, клопов, тараканов и прочей нечисти. Дальше. Мы знаем, что казни происходят. Ну, многие видели ролик, я лично видел, как в Калифорнии сжигали дома этих паразитов. Лучик с неба сжигал дома. Причем соседние не страдали, ни один дом Хороших людей не сгорел Горели именно конкретно паразиты Так горели, что плавились диски на машинах То, что сейчас Трамп многих казнит Это тоже факт Но эту информацию пока не дают открыто Почему не дают? Я объясняю, потому что у людей просто может башню снести Это надо воспринимать Хотите вы верить в это? Не хотите вы верить в это? Все равно рано или поздно вам придется это принять. Ну, не буду вас особо утомлять. Как всегда, в конце своего ролика я вам скажу, что впереди светлые дни. Что время сатанистов закончилось. Хотят они этого или не хотят. Их время закончилось, они замедляются. Все, поезд их ушел. Сейчас время света, время людей чести, совести. Энергии, которые раньше шли в центр Земли, помогали всем паразитам жить, воровать. Вот ну, представьте себе, вот земной шар, да, и все энергии шли внутрь. И это помогало стяжательству. То есть та лестница, о которой я говорил, что лежи жопу верхнему, толкай тех, кто справа-слева, и, извините, сри на тех, кто снизу, как раз при таких энергиях четко срабатывала эта схема паразитов. Сейчас же это не работает, это не прокатит. Сейчас срабатывают коны Вселенной. Коны Вселенной. Именно эти же коны нам завещены славяноарийских славяно-арийских ведах, нашими предками. Что нужно отдавать энергии. Для того, чтобы что-то получить, человек должен отдавать. Он должен быть сотворцом, вседержителем, с Богом, с Творцом, сотворцом. То есть он должен ткать этот мир. Вот ну, привожу пример К примеру, вот я делаю это видео Довожу до вас вот эти данные Это и есть сотворчество То есть это и есть момент отдачи То есть я отдаю это Также, когда я пишу картину, живопись Или пишу музыку для кого-то Я также являюсь сотворцом И также отдаю Я отдаю свои энергии Энергии никогда никуда не пропадают все энергии переходят из одного состояния в другое, но все они вечные. И все, что вы делаете для людей, для своего рода, для своего народа, это и есть сотворчество, и есть отдача энергии. И чем больше энергии вы будете отдавать, тем больше энергии вы будете получать. Это и есть кон, кон Вселенной. Ну, для тех, кто не знает, я думаю, все знают. То есть мы сейчас живем по закону, а наши предки жили по кону. То есть по чести, по совести – кон. А те, кто были бесчестные, они были законом. Понимаете теперь, откуда взялось вор в законе? Говорит, Как это вор в законе? потому что само слово «закон» – оно уже беззаконие. Только по кону. Именно кон. Вот в чем разница. И все законы, которые сейчас есть на Земле, они написаны паразитами, в которых только их личная выгода. Ну, я постараюсь вам простыми словами на простом примере объяснить, что произошло с нашей Землей во время ночи Сварога. И что произошло сейчас? Но ну, представьте себе, вот возьмите яблоко, да, которое... Поместите его в кастрюлю и поставьте его на плиту. Вот земля варилась в пекельных мирах, вот ночь сварога. И энергии шли внутрь этого яблока. А теперь это яблоко достали и положили на открытое окно на солнце. И теперь наоборот, энергия, Которые из центра идут Во все стороны И здесь уже стяжательство невозможно То есть паразитизм невозможен Это время светлых сил Людей чести, совести И это будет ощущаться с каждым днем Все более, более и более Вот на такой высокой вибрационной ноте Я бы и хотел закончить этот ролик Всем здравия и здравомыслия Слава роду!